Как настроить плейлист на YouTube канале, настройки плейлиста на ютубе, сегодня поговорим об этом. Привет. На связи Юлия Измайлова, практик по продвижению онлайн и офлайн бизнеса через YouTube основатель Академии Видеомаркетинга В этом ролике мы разберем как настроить плейлист на своем YouTube канале и сейчас мы находимся в творческой студии но так как у нас в скором времени вступит в силу новая творческая студия, то мы перейдем туда для этого нажимаем вот синюю кнопочку новая творческая студия здесь мы выбираем другие функции и выбираем плейлисты. Итак, мы сейчас находимся во вкладке плейлисты. У меня их 28 на сегодняшний день. Здесь мы можем искать плейлист по названию, либо по каким-то ключевым словам, создавать новые плейлисты, недавно созданные, да, сортировать от А до Я, самый старый и так далее. Но мы также можем изменить любой из этих плейлистов. Ну, предположим... Я сейчас возьму вот этот плейлист «Изменить». И здесь также нажимаю кнопку «Изменить». После этого я попадаю, вот здесь находится кнопочка «Настройки плейлиста». И что мы видим? Значит, в настройках плейлиста есть основные настройки. Это первая конфиденциальность. Здесь мы видим, что плейлист может быть в открытом доступе. То есть он будет виден всем пользователям в доступе по ссылке. То есть будет доступен только тем, у кого есть ссылка. И в ограниченном доступе. То есть этот плейлист не будет виден всем зрителям нашего канала, а будет доступен только нам с вами, то есть автору канала. Дальше – сортировка. Сортировать ролики можно вручную, можно подать и добавления Сначала, чтобы были старые, либо новые, либо самые популярные будут первыми. Можно также сортировать по дате публикации, то есть, чтобы сначала были новые, либо старые ролики. Далее, мы также можем... Здесь поставить галочку добавлять новые видео в начало плейлиста. Я рекомендую вам ее поставить, если у вас ручная сортировка или подайте добавление, то есть все новые ролики будут находиться в начале плейлиста. Есть также дополнительные настройки: это установить в качестве официального плейлиста серии для этих видео. То есть, если здесь у вас стоит галочка, то когда человек просматривает ролик из данного плейлиста у себя сбоку справа в похожих ну либо внизу если вы смотрите с мобильного ему будут рекомендоваться следующие видео именно из этого плейлиста приведу пример да вот сейчас мы смотрим плейлист про удаленную работу и вот например ролик менеджер youtube канала он находится у меня в плейлисте про удаленную работу и следующим, видите, здесь показывается также ролик именно из этого плейлиста. А если мы возьмем, например, плейлист у меня есть про рекламу на YouTube, да, то здесь, вот, например, ролик про ремаркетинг. И здесь в данном плейлисте нету этой настройки, то есть не стоит галочка. Вот здесь установить в качестве официального плейлиста серии из этих видео. И в этом случае после этого видео показываются следующие похожие. То есть по названию стратегии ремаркетинга и так далее. Поэтому я вам очень рекомендую здесь установить галочку. И также есть разрешить встраивание то есть если здесь у вас стоит галочка то вы разрешаете встраивание своих видео на других ресурсах на сайтах возможно блог и так далее в принципе тоже рекомендую эту настройку оставить следующее автодобавление. здесь мы можем добавлять правила добавления видео в этот плейлист и в этот плейлист будут добавляться ролики Которые с определенными критериями. Итак, нажимаем Добавить правила. Что, какие правила могут быть? Да? Название содержит, например, слово ну, отзыв, да. И все отзывы ваши будут э, добавляться автоматически в данный плейлист. Кроме того, здесь есть настройки Описание содержит и тег содержит. В принципе, вы можете добавлять несколько правил то есть все три например чтобы у вас слово отзыв было и в названии и в описании и в теге и этот э, ролик будет попадать в данный плейлист если вам это не нужно значит просто удаляем далее соавторы э, здесь вы можете пригла приглашать других пользователей если м -м, повернете бегуночек да вы можете отправить пользователям Приглашение на электронную почту это будут соавторы которые смогут добавлять видео в ваши плейлисты если вы эту настройку оставите то сразу скажу что тогда установить в качестве официального плейлиста вот здесь галочку вы поставить не сможете потому что э, сюда установить в качестве официального плейлиста серию могут только владельцы да то есть только вы можете именно в этот плейлист добавлять ролики все когда мы выбрали все настройки мы сохраняем да но у меня это все сохранено и соответственно на этом все здесь также мы можем если у вас уже есть ролики то мы можем их менять местами до да, поднять вверх вниз сделать значком плейлиста например какой-то конкретный ролик вот сейчас у меня значком плейлиста сделано первое видео да либо мы можем эти роли этот ролик удалить например из плейлиста если переместить вверх то он видите перемещается но я его верну обратно переместить вниз и также здесь мы можем добавить описание этого плейлиста но ну, это порядка 3-5 предложений с ключевыми запросами, о чем вообще данный плейлист, то есть что в этом плейлисте человек узнает. Когда вы добавили описание, просто щелкаете на свободное поле и описание сохраняется. На этом у меня все по поводу настроек плейлиста. Если видео вам понравилось, ставьте лайк, обязательно подписывайтесь на канал. Забирайте бесплатно топ-5 способов заработать первые 100 тысяч на ютубе. Ну и смотрите обязательно другие ролики на канале, которые сейчас вы видите на экране. С вами была Юлия Измайлова. До встречи. Пока-пока.